Лабранда, Марес, Мармарис, отель 5 звезд, как вы поняли, в Мармарисе Mar собирали для вас информацию с наших рекламных туров, с отдыхающих наших путешественников. Все для вас в экспертных беседах Турбанжур, Банжур, чтобы вы знали самую последнюю информацию о данных отелях. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Банжур, и со мной, как всегда, наша команда экспертов Турбанжур. Это Татьяна Доценко Здравствуйте. и Елена Грищук. Всем привет! Ну вот Лена все знает, там, я так понимаю, недавно туристы да, там отдыхали, ты по-моему говорила. Ну, у нас отдыхали уже в этом сезоне не одни туристы, также завтра туда едут еще туристы, а, вот также так. вот моя мама там отдыхала, вот, поэтому как бы ну, с полной уверенностью можем советовать данный отель, который расположен в очень красивом месте между Ичмилером и Мармарисом. В прекрасной зеленой зоне такой вот парково-лесной, где, как многие говорят, даже похоже на ботанический сад, разные <с деревья, начиная, пальмы, сосны, аляндры. В общем, все, что хочешь, можно там найти. Шикарный воздух это место очень подкупает своей природой. Потому что, как мы знаем, Мармарис ездит там город, где хочется больше активности, веселья, Чмелер такое спокойное, а это как раз вот между тем и тем, где Два есть одном, золотая да? Да, середина на самом деле Вот, а, отель Достаточно не новый Он построен в 1988 году То есть один, наверное если У меня в вы... 89 написано Извиняюсь, да. на году очень ошибно Это важно, да Это важно вот, да, наверное, один из первых вообще, который строился в том регионе, ну, и, соответственно, как бы, исходя из территории ее озелененности, это играет роль, да, потому что за годы того, как находится там уже этот отель, много зелени выросла. Реновация была последняя там в 2015 году. Вот, ну, полноценную... я написала что мне все. Ну, может, знаешь, как бы какая-то такая более глобальная, в 15-м, а скажем, последняя какая-то человека. Ну, что-то обновляют, что-то докрашивают, какие-то номера. То есть, ну, также все равно есть еще ощущение, что нету там какой-то очень большой новизны. То есть, если мы будем говорить об уровне отеля, то отель этот не делюкс, он ближе к среднему. То есть он к средней пятерке относится. То есть, чтобы у людей не было неоправданных ожиданий. То есть в своей ценовой категории в средней пятерке это просто вау это mm -hmm. действительно mm -hmm. классно да mm -hmm. а, то по месторасположению первая линия как мы знаем то есть если брать от мармариса даю чмиллера есть променад прогулочный mm -hmm. и все отели расположены через этот променад променад из себя представляет просто дорожечку которая Три шага перейти, то есть это не дорога, ну, то есть все равно считается первая линия. Там <соц> ездят только, по-моему, электрокары. Там электрокары... Не ездят. Нет, там вообще никто не ездит. Это да, велосипед и электрокары. <соц> нет, нет, это просто прогулочный променат, который вот он вытянут от Мармариса до Чмилеров вдоль всего побережья от аэропорта ехать, то есть ну, хоть он и расположен 90 километров, но ехать 2,5-3 часа, потому что прилетаем мы в аэропорт до Ломана, mm -hmm. трансфер достаточно длительный из-за того, что дорога серпантин, есть по дороге остановка для ну, как бы безопасности и туристов, и водителей, и всех, то есть и едем. То есть, ну, хоть и немножко долго, но все равно, дорога ну, весь полетает... Так, да, весь марморист, что то абсолютно да. так, по дороге шикарные виды, горы, море, то есть да, можно красиво. себя, то есть глаз занять приятной картинкой по дороге. Mm -hmm. Вот, э -э отель, э -э первая линия. Э -э в данном кусочке э -э между вот Эчмилером и Мармарисом расположено несколько отелей. У всех пляжей есть особенность, есть бетонная плита, mm -hmm. которая сделана для удобства, э -э чтобы находить Бетонная плита для удобства, Алина, нет, как так нет, может быть? Будет для... сейчас вопрос. Нет, потому что природа, не, ну вот есть когда природа предусмотрена такой вот пологий спуск моря, а есть когда вот ну просто какие-то камни, и люди не будут лежать на камне, да, угу. то есть и просто вот для удобства Делали. сделали такую бетонную плиту, а где заход тогда? стоят шезлонги, зонтики, угу. да, заход вот кстати видно, вот сразу да? как видно, есть лестничка, по которой можно зайти, когда спускаешься в море. А можно нам предыдущую а, фотографию там как раз видно хорошо? Да, все. когда спускаешься в море взрослому человеку будет где-то по пояс то есть ну глубина такая вот как вот везде в армиися мелкая галечка с песочком то есть нет ни больших камней не ни булыжников ничего то есть где-то они могут встречаться но непосредственно не вдоль вот всего побережья которое ну не вдоль всего пляжа то есть можно спокойно спуститься также есть небольшой кусочек вот. с угу. э, песчан вот, вот даже видно да вот люди стоят то есть ну и дальше себе плывут то есть здесь не сразу же глубина нет получается? не сразу же не сразу же глубина можно спокойно спуститься лестничек их вот вряд Тут ну, не везде видно, но она не одна, то есть где ну где хочется можно спуститься. Есть небольшой кусочек, где можно зайти с песка, то есть ну непосредственно пологий заход. Угу. Он небольшой, но можно. То есть Надеюсь. кто там да там не знаю, может деткам удобно или там люди пожилого возраста. Также есть два пирса, на которых можно лежать и там ну там уже непосредственно сразу глубина спускаться. Э, ну пляж. Пляж вот такой вот, море чистое, mm -hmm. чистое, прозрачное, ну виды, виды, вот виды да, виды mm -hmm. обалденные. То есть это то, зачем вот в этот регион едут, это воздух, это шикарный воздух, который вот действительно как в ботаническом саду живешь и виды вот эти вот, когда море и горы перед тобой, mm -hmm. это, это очень классно. А, территория отеля 110 тысяч квадратных метров, то есть она не не безумно огромная, но и не маленькая, то есть прогуляться есть ну, вот где, там, да. обратно же это вот, как видно, дорожечки, много зелени, деревья. Ну, кстати, это очень актуально сейчас, в принципе, да. сейчас на Эгейском побережье, да, немножко легче, и плюс, когда самое солнце, да, то здесь как раз будет Оно комфортно. свежо, ну, свежо, тенек угу. везде можно найти, это комфортно, ну, мне кажется, для всех вот. Кто, кто любит, кто не хочет mm -hmm. какой-то вот такой вот лысой территории, здесь оно все, ну, как бы и дышится очень классно это к пляжу спуск Сам, сама территория отеля состоит из двух корпусов четырехэтажный и комплекса бунгало, которые разбросаны по территории mm -hmm. по практике, если так говорить, вот эти вот два корпуса которые, ну, центральные да, как считаются, один там где вот ресторан, еще лобби, то не знаю, почему по практике там селят европейцев да? также есть второй корпус который считается тоже как главное здание вот там уже селят гражданы. с и, ну, бунгало, то есть уже не, непосредственно, как бы, что турист выбирает. Uh -huh. бунгала или главный корпус. Это вот номер у нас показывает, это в главном корпусе. Вот э, то, что мы говорили, иногда бывают, туристы немножечко там жалуются, где-то номер староват и так далее, и тому подобное. Но э, по факту где-то что-то успели сделать, где-то не успели, где-то подкрасили, где-то не покрасили, но по максимуму стараются, ну, если что, чтобы было, нет, чтобы они были свежие uh -huh. именно, чтобы не было вот этого эффекта потертости uh -huh. и так далее. Вот в этом году даже сравнивали, у нас были туристы и в главном здании жили, и в бунгала. И в главном здании, и в бунгала были довольны. Ну, действительно, есть, дов повезло, довольны, да, не было ну каких-то таких, там у нас тумбочка развалилась, там шкаф на нас упал, то есть все было вообще отлично. А, следующее. То есть, получается, да. выбирают для повторной гости тоже, да? Вот и в прошлом году отдыхали, и в этом, то есть все устроило, и поехали туда Это я повторных. говорю за этот год, вот те туристы, которые у нас уже были в этом году, просто да. вот разное размещение. А, вот. Некоторые... Забр... Да, вот некоторые все, просто, а, вот, ну, в некоторых отелях есть бунгала бунгало, более э, устаревшие номера, uh -huh. а в главном здании, то есть они реновируются больше, то есть во многих отелях есть такое, здесь нет. Здесь uh -huh. вот ну, как бы номер на номер не попадает, ну как бы старая. Я просто сказала, что они в прошлом году были в одном номере, а это просто семья поехала, ну несколько номеров бронировала, да, так мы или несколько uh -huh. семей. Одна семья, вод... uh -huh. Uh -huh. да и вторая, uh -huh. вот дальше, для кого больше мы выбираем этот отель отель на самом деле можно выбирать для всех абсолютно, начиная с молодежи заканчивая пожилыми людьми Потому, ну, вот почему можно молодежь которая не хочет вот прямо очень активных развлечений там, не отходя от, как говорится, от ресторана здесь не будет активности, но рядом мармарис где есть постоянные какие-то активности, куда можно поехать семейные пары вообще отлично, потому что обратно же это воздух, это хорошее питание, здесь питание ну, mm -hmm. на самом деле хорошее, как для отеля такого уровня. Потом для детей анимационная программа, детская комната, с детками занимаются всякие развлекаловки, аквагримы, рисуют, лепят, то есть это все есть. Для людей более возраста, такого ну, ближе к пожилому, тоже хорошо, потому что они найдут, наверное, вот какое-то вот спокойствие и единение с природой. Потому что, ну, природа, да, вот как мы видели, как уже говорили, ботанический сад – и спокойствие, потому что нету шума, нет очень большой активности. Вечерняя анимация, также каждый для себя может найти свое. Есть шоу привозные, которые привозят, но это не такие шоу, как в Альвадоны, когда приезжает Тимати. То есть это просто привозят каких-то акробатов, там турецкие танцы национальные, то есть угу. вот что-то такое. Также каждый вечер очень хорошо разделено зоны, рестораны. То есть, допустим, есть основной амфитеатр где проходит одно есть э, ресторан где каждый вечер просто живая музыка кто хочет э, вот сесть с красивым видом на море горы закаты с бокала вина послушать живую музыку тоже можно найти кто просто хочет тихонечко посидеть тоже найдет то есть вот каждый вот для себя найдет что-то свое mm -hmm. э, кто хочет поехать в мармарис большей активности э, в, тоже без проблем ходят как такси э, маршрутки и водные маршрутки так называемые что mm -hmm. тоже очень классно да, любят э, э, останавливать возле, э, возле отеля котерочек такой прям в центр мармариса ну как бы и вроде прокатился по морю какой-то ну да, ну, да. да и добрался угу. до города то есть в этом тоже есть большой плюс. Хорошо. Да. По питанию отель работает на все включено, да. Да, отель есть... все включено? Концепция все включено работает с 7 утра до э, 12 ночи. И также есть ночной суп, так называемый ночью. Э, также, что часто интересует наших туристов, э, концепция алкогольная, со скольки до скольки, с 10 до 12 ночи mm -hmm. также работает. Mm -hmm. А потом на суп. Uh -huh. Uh -huh. Да, потом, нет, э, э, лобби-бар, где безалкогольные напитки, чай, кофе, он работает круглосуточно, просто что алкоголь там уже будут наливать за дополнительную uh -huh. плату. Ну да, и супчик такой, что-то перекусить, если там гости заезжают поздно, и там покормить, то есть это все есть. Uh -huh. Хорошо, ну давай тогда по вопросам еще, да, у нас есть вопросы, и будет озвучена тоже стоимость, uh -huh. это один из вопросов, которые uh -huh. всегда у нас спрашивают. Знаете так, подскажите, пожалуйста, выдают ли полотенца на пляж, питьевую воду оставляют ли в номерах, и есть есть на территории холодильники с ней или нужно брать в баре? А, полотенце выдают, есть точки выдачи полотенца, где можно спокойно взять полотенечко, mm -hmm. там отдать его потом вечером, ну, если не хотите отдавать, mm -hmm. можно забрать с собой в номер, mm -hmm. это не проблема. Питьевую воду, воду пополняют в номере, когда убирают, и также можно всегда взять на баре. Угу. Вот это. Хорошо. Ну, тут такой вот индивидуальный. Подскажите, сколько стоит массаж в спа? И нужно ли заранее записываться? Мне кажется, конечно, может стоимость и меняться. Это стоимость да? может меняться. Но это вот, кстати, на это тоже хочется обратить внимание и посоветовать, потому что туристы действительно отмечают. Массажи э, девочки, э, которые с Бали, в э, э, ну, вот действительно, очень сильно хвалят. Э, стоимость ну, вот, в начале сезона была около 30 долларов. Ну, оно действительно того стоит. Даже сравнивали с тем, что предлагают отельные гиды, когда возят в хамам, угу. и непосредственно там спасло. И в отеле, вот не всегда в отелях так хвалят, но здесь просто э, очень сильно хвалили. И Поэтому, наверное, и Да, в этот отель... Обязательно рекомендую взять, даже если вы переплатите 5-10 долларов по сравнению с тем, что вам просто предлагают в городе, то оно того будет стоить. То есть, mm -hmm. ну, действительно не пожалеете. Хорошо. И вот вопрос еще по дискотеке. Если на в отеле, до скольки подают алкогольные напитки? Ну, ты говорила, до 24 Да, дискотека, ну, вот так называемой закрытой дискотеки нету в отдельном помещении. Есть детская анимация, то есть там вот мини-диско, а потом делают, как, ну, включают музыку, и кто хочет, танцуют на открытом воздухе. ставят. Да, да, такой бомбокс. Кто-то на плечи колошет раздают семечки всем, все как лучших традиций. Сунки в центр? <laughs> в центр. <laughs> Вот. Ну, э, и из-за того, что, в принципе, контингент отдыхающих в данном отеле нету подавляющего большинства молодежи, которые, в принципе, любят э, дискотеки, то здесь уже кто хочет танцует, кто не хочет, не танцует. Но ну, по практике даже, когда есть вот переходящие из мини-диска взрослую дискотеку, то просто вот кто хочет уже поразлечься, там даже те жители могут потанцевать. То есть это модно. Кто хочет дискотеку, да. они живут кто сразу вот это, рядом. Да. Есть Мармарис, где можно... ваш... Вы сразу, хочешь, Да, широкий. после ужина прыгнуть в маршрутка обратно, животное такси, просто uh -huh. такси и в Мармарисе развлекаться там на любой вкус, вот все что. А потом обратно вернуться в свой такой оазис спокойно. Да, да, кстати, да. Вот и это, это тоже очень хорошо. Хорошо, ну и давай по ценам сориентируем, что там получается. Напоминаем, что цены могут меняться, да, мы готовим буквально за пять минут до эфира. Вот, но запрашите на ваши даты, на ваш состав, на ваше количество дней, все подберем. Да, по ценам, э, так как мы готовили, то есть это на ближайший даты вылеток кто уже планирует свой отпуск, э, хорошая цена на 16 июля вылет на двоих взрослых за 7 ночей, полный туристический пакет с питанием все включено, 1270 евро. Если хочется поехать с ребеночком, то за двоих взрослых плюс один ребенок до э, 12 лет 1435 евро полный туристический пакет, куда входит перелет, трансфер, проживание 7 ночей, питание, все включено медицинская страховочка также еще очень популярный у нас бархатный сезон, сентябрь шикарная погода, теплое море тоже смело рекомендуем ехать, на 9 сентября хорошая цена за двоих взрослых 1310 евро также 7 ночей питание, все включено и с ребеночком до 12 лет 1470 евро любые другие даты под запрос э, просчитаем звоните да, пишите да, да, <связывается> да, <только> заходите <связывается> заходите это точно хорошо ну и дальше у нас еще остались отзывы рейтинг у отеля 432 на сайте Top Hotels есть и хорошие и плохие отзывы как всегда вот ну вот начиная с такого свеженького вернулись с ребенком 7 лет 18 по 28 июня отдыхали в общем отдых прошел на ура все понравилось но есть нюансы и начнем вот начинается с плюсов потрясающий природа отличное место расположения отеля вот то что ты говорила да приятно гулять по набережной а, так, особенно в сторону Ичмелер. Питание достойное, но есть недостатки. Очень понравился акцент отеля на рыбное меню. Каждый день разная рыба. Сибас, Дорадо, форель, Скумбрия. Ну, в общем-то, достойно, да, неплохо. Был также день моря, продуктов, креветки, кальмары, суши, мидии. Из минусов питания это фрукты. Очень бедный выбор. Яблоки, арбузы, грей, фрукты, иногда персики. А мы их очень любим, и это нас удивило. Ну, возможно, опять же, не сезонные. То есть, ну, выбор сколько здесь получается? Раз, два. 3-4-5 видов фруктов. Ну, мне кажется, это все-таки не ультра-олл да, и не да, делюкс-отель. Да. Мне кажется, что ну, в принципе И да, обратно нормально. же сезон. В зависимости от сезона. Никто не да. будет давать какие-то зеленые так, ну и вот еще отметили, как из плюсов, это то, что с посудой можно ходить по всей территории отеля. Например, взяли бокальчик вина и можете гулять с ними где хотите и просто, или пойти просто в свой номер. По всей территории есть специальная мебель, где можно оставить использованную посуду. Здесь Я молодцы. Всегда так это, кстати, очень удобно, потому что часто спрашивают, а вы с собой или здесь. Если с собой дают пластиковый да, стаканчик, который да. вот так вот разваливается в руках по дороге, а здесь спокойненько себе пришел и поставил. Ну, вот, кстати страшный отзыв, пишут сразу: ужасно огромные тараканы в номерах размером в 5 сантиметров. Вот это, наверное, показывают. как раз те туристы, которые принесли еду в номер, которые просто только в номер ее приносили. Тараканы за ними уже. Ну, вот пишут, что пришла на ресепшн, попросила что-то предпринять. Мне предложили либо обратно так обработку бунгала, либо смена номера. Меня убедили, что таракан лесной. И так как бунгала находится в лесу. я Якобы такое бывает, что они залетают, просто необходимо закрывать дверь. Ну вот такая вот и ситуация. То есть здесь, вот если смотреть правду в глаза, стоит обратить внимание и вот всем гостям отелей подобного типа, которые находятся в зеленой зоне, люди, которые проживают в бунгало, есть природа, в природе есть живые существа, их не истребишь, это нормально, что они там живут, и они тоже передвигаются по территории, они могут зайти к вам в номер. Конечно, таракан это не самое приятное создание, которое живет как бы, в твоем номере, но это такое может быть из-за того, что просто э, природа, лес, так же, как вот бывает, э, вот, ну, в других отелях там муравьи немножко mm -hmm. заползают, да? Просто на самом деле не оставлять ничего сладкого, ну, как, Кстати, как обычно. Хочу, да, хочу сказать, что вот в Мармарсе, когда мы жили, каждое утро часов, наверное, в 5 или в 6 утра проезжала вот этот электрокар Котовый. и орошал вот от этих всех комаров и от всех насекомых. То есть но стараются она... по максимуму создать да. комфорт для отдыха, но есть природа, да, которая, к сожалению, не убрать то есть, ну, заполз там, также можно жучок какой-то заползти. Главное Но не здесь еще очень отмечают вот этот вот момент, а также, вот как написали э, в отзывах, что предложили или обработать, или поменять номер. То есть, людям предложили сразу пути решения. Не сказали, ну, ну, бывает, ну бывает. Ну да, живите да. теперь втро... втроем, что нужно делать, да? То есть, вы, таракан. То есть, они сразу предложили пути решения, которые, в принципе, нормальные и адекватные. То есть, ну, как бы здесь тоже не бросают туристов с какой-то проблемой. А стараются помочь ее решить. Ну вот еще один отзыв, отзыв зачитаю. Отель настолько предназначен для релакса, что с первых же минут ощущаешь, что вот он настоящий отдых для души и тела. Еда достаточно, еды достаточно, она вкусная, персонал отличный, уборка замечательная, смена постельного э, белья была м, раз в два дня. А, так. Ну, вот, в принципе, я в восторге от того, что не нужно было так нести сломя голову с одного мероприятия на другое. Для нашего отеля анимация то, что нужно. Ну, в общем-то, я думаю, на этой ноте да. мы подведем итоги. То есть, отель действительно, с одной стороны, и универсальный, кому мало активности, ее можно найти рядышком, под боком, да, при этом релаксировать. Вот, есть и вход для деток, есть, получается, и а, спуски, получается, у нас с, с лестничек, вот, с лестничек нас да. Был. С такой, скажем, плиты, не такая она страшная, как может показаться на фотографиях. Вот, ну Если что-то еще не рассказали, обязательно спрашивайте в комментариях или звоните в турбанжур и мы будем продолжать дальше наши экспертные беседы.